Предлагаю поговорить о справедливости. Когда я слышу, как люди жаждут справедливости, я улыбаюсь. И э, это не я придумала, однажды я слушала человека, который э, очень красиво сказал на эту тему. Человек справедливости желает для других людей, а для себя человек желает милости. Если бы все в этой жизни было бы по справедливости, это было бы ох, как жестко и ох, как жестоко. Сделал, получил, сделал, получил. Мы к себе очень лояльно относимся. Мы хотим, чтобы для всех было все справедливо, но не для нас. Недавно я общалась с молодым человеком лет 20, и прозвучала у него такая фраза ⁇ Я радикален ⁇ и нужно, в моем понимании, половина людей сжечь, чтобы зря ресурсы не тратить. Знаю я одного человека с усами, который, в принципе, воплотил эту мечту. Однако мир снова не поменялся. Но я спросила у этого молодого человека, подскажи мне, пожалуйста, а в какой половине ты сам? Прошло несколько минут, и он мне ответил. «Э, ты знаешь, я посередине, я много миру не дам. М -м по какой середине? Там было только две группы. Одну сжигаем, а вторую оставляем. А первые, на первой группе мы экономим ресурсы, а вторая группа будет жить. А я даже не вдавалась в подробности, по каким критериям мы выбираем каждую из этих групп. Каждый человек к себе относится достаточно хорошо, чтобы жить, и достаточно плохо, чтобы не быть каким-то идеальным, не считать себя каким-то выдающимся. Это называется у людей скромность. Так вот, когда в очередной раз вы захотите справедливости, я привела пример всего лишь на простых людях. А мы хотим справедливости в государстве, мы хотим справедливости в мире, а мы хотим, чтобы не было войн, хотя по факту никогда такого не было, чтобы не было войны. Я не знаю зачем и почему это происходит, но факты остаются, это всегда было и происходит. Человечество живет многие тысячелетия, а войны не прекращаются. Как только один человек думает, что он чего-то достоин, и ему этого не дали, он может собрать вокруг себя единомышленников, объяснить им, что их нация, государство, раса, что-то еще намного лучше других, намного выше других, высокообразованнее и так далее. И вот вам уже повод для войны. Милость можно проявлять не только к себе, но и к другим людям. И когда тот молодой человек хочет сжечь половину населения, к сожалению, это говорит только об одном. А молодой человек хочет самореализации но он ее не может достичь. Возможно, в силу возраста, возможно, в силу того, что родители поставили высокие требования, а есть такой миф, что если ты сделаешь то, что от тебя просят, то все будет хорошо. К сожалению, это миф, потому что было бы очень хорошо. Тебе сказали, ты сделал, и все счастливы. Как правило, такого не бывает. Маленькая притча про милость. Одна женщина пришла к Наполеону, ее сына приговорили к смертной казни. И она говорит, я у тебя прошу милости для своего сына. Наполеон ее спросил, за что я должен оказывать ему милость, если он, по его вине несколько батальонов пошли на смерть, и он причинил много вреда. На что женщина сказала, ты знаешь, милость не заслуживают, милость оказывают. Возможно, когда каждый из вас окажет какую-либо милость, может быть, себе, может быть, другим людям, в этот момент он почувствует себя хорошим человеком, а это так важно в наше время. Поговаривают, что духовный подвиг в наше время – это всего-навсего быть хорошим человеком. Будьте счастливы!